С этого урока мы начинаем знакомство с программой видеомонтажа PDE Life. Для начала мы познакомимся с некоторыми часто используемыми в этом видеокурсе терминами и аббревиатурами. Клип – это небольшой видеофрагмент. Стоит напомнить, что фильмы в один предсест не снимаются, а снимаются по нескольким эпизодам с разных ракурсов, а затем все монтируется в единое целое. HD – стандарт высокой четкости. Распространенные форматы 720p, 1080i и 1080p. Форматы сверхвысокой четкости 2K и 4K. Обычно профессиональные фильмы снимают в двух режимах – в аналоговом или цифровом. В аналоговом режиме фильм записывают на 70-миллиметровую пленку, затем ее обрабатывают, иногда оцифровывают. монтируют в аналоговом или цифровом режиме, записывают на 35-миллиметровую пленку. В цифровом режиме фильмы записывают на цифровой носитель, затем это монтируют в цифровом виде записывают на 35 миллиметровую пленку или кодируют в один из распространенных форматов для последующего просмотра. В большинстве фильмов, телепередачах, музыкальных клипов используют так называемую технологию Chroma Key, Chroma Key или иногда ее называют Green Screen или Blue Screen. Суть ее заключается в том, что эпизод фильма снимается на зеленом или на синем фоне, а затем при помощи программы видеомонтажа Накладываю другой фон, не обязательно статичный, можно использовать и динамичный. Фоны. Обычно их называют футажи, создаются при помощи 2D и 3D редакторов или записываются при помощи камеры. В Linux для создания двухмерной анимации рекомендую использовать SinFig, а для трехмерной Blender. Можно воспользоваться коллекциями футажей которые вы можете купить или скачать с интернета. Для съемки домашнего видео не обязательно иметь качественную камеру и дорогостоящее оборудование. Рекомендую использовать камеру с разрешением не ниже 1280 на 720 точек. По возможности можно и выше, если вы будете снимать видео в коммерческих целях. Для начала монтажа вам нужно будет установить программу KDE-Live. В следующем уроке будет показано, как это сделать.